Приветствую на канале Шарабара. Да, это мой код на превью. И теперь, когда мы с этим разобрались, можем переходить непосредственно к видео. Черная кошка перебежала дорогу, разбитые зеркала, не проходить под лестницей и все прочие странные приметы, которые я не знаю. Но вот вопрос, откуда они пошли? Давайте же попробуем разобраться. Большинство примет, в которые мы сегодня верим, берут свои истоки в древности или в средневековье и связаны с конкретными историческими событиями, обычаями и условиями жизни. Так, например, рассыпанная соль – это кругани и сором. Сегодня поваренная соль стоит совсем недорого, а вот на Руси универсальная приправа продавалась на вес золота. Актуальный в старину символ достатка и показатель благополучия семейства выставляли на стол только для самых дорогих гостей. Есть разные версии истоков этого суеверия. На фреске Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» изображен Иуда, опрокидывающий солонку, и многие этимологи считают эту деталь настоящей причиной суеверия. Но соль фигурировала в религиозных обрядах и задолго до Иуды. В некоторых восточных странах даже скреплялись солью договоры. Может быть отсюда и пошла примета, если рассыпать соль, то это приведет к ссоре, вражде. На Руси, как мы уже понимаем, рассыпать соль было верхом расточительности, а также проявлением неуважения к гостеприимному дому. Если же недоброжелатель хотел сильно обидеть хозяев, достаточно было просто перевернуть солонку, после такой дерзкой выходки ссоры было уже не избежать. Разбить в зеркало – это к несчастью. Одной из самых распространенных суеверий разбитое зеркало, которое сулит беду. Некоторые даже говорят, что разбитое зеркало обещает 7 лет несчастья в доме. По одной версии, всегда считалось, что зеркало собирало часть энергии людей, которые в него ежедневно смотрятся. Человек мог быть не всегда в хорошем расположении духа, зол или обижен. Поэтому при разбивании зеркала наружу высвобождалась накопленная за годы негативная энергия. И в семье начинали происходить неприятности. Предполагается, что это суеверие возникло из древнего представления об отражении, как о душе человека. Если отражение разбивается, душа также страдает, и человек либо умирает, либо лишается возможности после смерти попасть на небеса. Корни предрассудка уходят в средневековье. Первые стеклянные зеркала тогда стали делать в Венеции, и они стоили очень дорого. Для того, чтобы заставить прислугу обходиться бережно, с дорогим предметом, хозяева-богачи и Думали эту примету не свести денег не будет возникновением этого суеверия мы обязаны морякам когда в плавании наступала штилевая безветренная погода все члены экипажа от капитана до юнги дружно начинали громко свистеть как бы призывая ветер наполнить паруса в домах же не разрешалось свистеть чтобы внезапно налетевший ветер не вымел все семейные сбережения есть у этой приметы и еще одно языческое объяснение. В те времена люди предполагали, что с свистом переговаривается нечистая сила. Считалось, что на свистого человек вступает с ней в контакт, притягивает ее к себе. Иногда нечисть откликалась и ходила вокруг свистуна, творя мелкие пакости и неприятности. Например, устраивала пропажу денег. Нечисти очень нужны ваши деньги, они потом высокие посты занимают. Ага. Черная кошка перебежала дорогу. Это бесспорно одно из самых известных примет, встречающихся у многих народов. В западной культуре представители кошачьих угольного цвета всегда были символами дурного предзнаменования. Люди верили в существование ведьм, которые в целях маскировки превращались в черных кошек человек которому перебежала дорогу это животное сразу понимал что совсем рядом с ним ходит ведьма а значит жди неудач и проблем кстати наряду с темными кошками недобрым знаком считался и большой черный ворон кошки в античные времена считались практически святыми животными а вот в средневековье перешли в ранг дьявольских средние века это эпоха эпидемий Хе-хе-хе которые переносились крысами в огромном количестве. А кошки всегда были рядом с крысами, поэтому дурная репутация и их не обошла стороной. К ним старались не приближаться, опасаясь заражения, но черные кошки становились невидимыми ночью, что порождало ужас тех, кто случайно на них наталкивался. В далекие времена на Руси кошками очень дорожили, хозяйка никогда бы не выгнала их со двора. Если же кошка бегала по всему селу, это могло означать только какое-нибудь несчастье, Мерть хозяев или пожар. И если обезумевшее животное вдруг кидалось под ноги прохожим, то люди его боялись, видя в нем предвестника беды. В Англии это животное не считается предвестником страданий, а напротив приносит счастье. В странах Северной Африки черная кошка является символом удачи, а несчастье, по поверю, приносит черная собака. Опасность под лестницей. Проход под лестницей, прислоненная к стене, во всем мире считается неблагоприятным. Некоторые полагают, что лестница, которая стоит на земле и прислоняется к стене, образует треугольник, цельный и неразделимый символ и даже олицетворение Святой Троицы. И пройти в этот треугольник означает нарушить баланс и корм. Постучать по дереву. Многие из нас выполняют этот нехитрый ритуал. Таким образом, мы пытаемся предотвратить какую-то беду или уйти от сглаза. Похожим образом действовали и в древности. Тогда считали, что в деревьях живут духи, которых в любой момент можно позвать на помощь стукам. Наряду с языческим объяснением суеверия существует еще и религиозное. В старые времена христиане считали, что, прикасаясь к деревянной поверхности, они взывают к Иисусу, который, согласно Библии, был распят на деревянном кресте. Это суеверие возникло из обычая давать беглому преступнику убежище в церкви, если тот прикасался к церковным вратам, то считал себя спасенным, ибо с этого момента церковь брала его под защиту, однако этот обычай возник не так давно. Традиция браться за дерево, очевидно, появилась еще, когда люди поклонялись древесным духам, чтобы спастись от бед. Четырехлистный клевер. Это еще одно универсальное признаменование счастья у большинства народов. А вообще клевер с четырьмя листочками считается аномалией, и встречается он всего один на десять тысяч цветков. Получается, что нужно быть настоящим счастливчиком, чтобы отыскать его. Дело еще в том, что каждому листочку клевера предписывается определенное значение. Надежда, честь, любовь. Это стандартный набор для трехлистного, а четвертый лист наделялся знаком счастья. Отсюда и примета. Впрочем, существует даже клевер с пятью и шестью листочками подкова на счастье. Эта примета тянется из Средневековья, когда начали подвешивать над дверью подковы, чтобы отвести беду. Подковать лошадь считалась дорогим удовольствием. Она стоила огромных денег, поэтому люди верили, что найти подкову – это большая удача. Железо у кельтов считалось благодатным материалом, способным отводить несчастье. Найденная подкова считалась особенно добрым знаком и символом счастья для того, кто ее нашел. Счастливчик смекал, что он отмечен фортуной. Непременно вешал подкову, у себя дома на видное место чтобы она как магнит притягивала все хорошее существует и другое объяснение этому суеверию согласно легенде святой дунстан архиепископ кентерберийский который сначала был простым кузнецом однажды приколотил к стене дьявола пришедшего к нему подковать копыта отпустил он его только после того как лукаво пообещал никогда не трогать дома над дверью которых висит подкова Пятница 13. Основа этой популярнейшей приметы послужила реальное историческое событие. 13 апреля 1307 года в пятницу поймали и арестовали большое число представителей Ордена Тамплиеров, богатейшей в средневековой Европе организации. После недолгого пребывания за решеткой, все узники были сожжены на костре инквизиции. В Древнем Риме пятница была днем казни, и Иисуса также распяли в пятницу. На сегодняшний день страх перед пятницей 13 носит мировой масштаб. Существует даже понятие Параскеви Декатриофобия, навязчивая боязнь несчастливого календарного сочетания. Голландские ученые провели исследования по изучению событий, происходящих в пятницу 13 числа за последние 20 лет и пришли к выводу, что эти дни даже безопаснее, чем все остальные в году, так как несуеверные люди ведут себя без изменений, а Параскеви Декатриофобы действуют с особой осторожностью это суеверие распространяется не на все культуры так к примеру в испании и латинской америке несчастливым считается вторник 13 числа вещи через порог наверняка все знают примету, что нельзя здороваться или передавать любые вещи через порог но на чем основано такое странное поверье как оказалось, в древние времена под порогом хоронили прах ушедших в мир иной предков, поэтому, совершая какие-то действия на пороге, жильцы могли потревожить покой усопших, что, конечно же, не сулило ничего хорошего. Кроме того, порог дома являлся своеобразной границей, разделяющей два мира и символизирующей отделение мира живущих от мира мертвых. Почему не отмечают 40-летний юбилей? Обычай не отмечать 40-летний юбилей, особенно для мужчин, связан не только с мистическим сороковым днем после смерти, который является фатальным во всех религиях, но и с принятой на Киевской Руси практикой проводить тесты на нетленность мощей. И Именно 40 дней отпускалось на то, чтобы удостовериться, что мощи останутся нетленными. По этим двум причинам считается, что празднование сорокового дня рождения является проявлением неуважения к смерти. Многие верят, что игнорирование приметы может навлечь на юбиляра разные неудачи, болезни и даже преждевременный уход в мир иной. Присесть на дорожку. Данное суеверие родилось в те времена, когда люди верили, что мир населен самыми разными духами. Так духи дома не сильно довольны, когда кто-то из домочадцев отправляется в дорогу, они могут цепляться к отъезжающему, мешать ему в пути и пытаться вернуть назад. понятно, что в такой компании путешествие не заладится. поэтому было придумано противодействие, когда все присутствующие присаживаются на дорожку. домашние духи увидев, что люди спокойно сидят и никуда не едут, теряют бдительность и отвлекаются. В это время путешественник сможет отправиться в путь без лишнего в виде упирающихся сущностей. Кстати, домашние духи могут и обидеться за такой обман, поэтому считается крайне нежелательным возвращаться с половины пути домой. Не ешь с ножа! Считается, что если будешь есть с ножа, то станешь жестоким и злым. Откуда пришло это поверье? Дело в том, что нож – это одно из первых орудий человека, при помощи которого он мог добыть себе еду и защитить свою жизнь. Поэтому этот предмет был не просто орудием, но и вещью, имеющей сакральный смысл. Столь важный предмет наделяли особыми магическими свойствами и использовали не только для практических целей, но и в разнообразных ритуалах. Использовать нож для доказательств такого прозаического действия, как еда, считалось кощунством, так как духи могли прогневаться за столь явное неуважение. Кроме того, требования не есть ножа имеет и самое рациональное объяснение, ведь можно губы порезать. Почему нельзя ничего подбирать на перекрестке? Перекресток всегда считался местом мистическим, где пересекаются параллельно существующие миры – наш и невидимый. На перекрестках проводится огромное количество ритуалов, которые не всегда направлены на добро и справедливость. Многие люди, проходя через перекресток, говорят, будто ощущают там непонятное беспокойство. Вполне вероятно, что в действие вступает сила самовнушения. А может и нет? Например, существуют ритуалы, позволяющие перевести жизненные неприятности или болезни в какие-то предметы. Потом эти вещи полагается выбросить на перекрестках, где их может собрать нечистая сила. Поэтому подбирать какие-то предметы на перекрестке запрещено, ведь так можно забрать себе чужие неудачи или недуги. Причем, чем более ценная вещь будет найдена на перекрестке, тем более серьезные неприятности может навлечь на себя тот, кто ее подберет. Чёртова дюжина. Это одно из основных источников волнений по разным поводам. Либо число счастливое, либо сулит беду. Последним и является, согласно широкому мнению, число 13. Эта цифра распознается как несчастливой в большинстве стран и религий. В некоторых странах, например в США, в отелях нет номера 13, и даже в самолетах место с этим номером не существует. С давних времен число 12 считалось самым гармоничным, буквально признаком совершенства. Надо только вспомнить количество богов Олимпа, апостолов Христа, знака Зодиака, месяцев года. Везде только дюжина. Таким образом, 13 видится как нечто, вносящее смуту и разнобой. А 11, видимо, это не дотягивает да, до совершенства. Но никакого нарушения нет. 11, ну и ладно, не дотянул, не фартануло. А 13 – перебор. Однако, это суеверие не распространяется на все страны. Например, в Италии несчастливым считается число 17, а в Японии 4. Не знаю, почему так в Италии, а в Японии, если мне память не изменяет, все дело в произношении цифры 4. Оно, если не ошибаюсь, является началом слова «синегами». Пардон, не могу это правильно произнести. А синегами, как мы знаем по тетради смерти, это боги смерти. И тем самым возникают плохие ассоциации со смертью, да. Это японцы. Вот как-то так. Такие вот веселые приметы. На сим позвольте откланяться. Счастливо!